Ух, ну успелось, а это самое главное, дорогие друзья Как мне во всяком случае кажется, мы с вами ничего не пропустили Коллектив Коза Смерти Это третий полуфиналисты сегодняшнего турнира Смок машины, джекпот, ташира, тетрадь смерти и рейдж Найт, Все те же самые, ребята, да Как вы видите, игроки атаки у нас не совсем отображаются Да и вообще у нас не совсем все отображается Команда Зэк Тим это договорился... Ицуки Цуки Накана, Марик, и Чика Накана, и Сосуки. В общем, э, куда ни глянь, одни японцы. <laughs> одни анимешники, черт возьми. Э, ну, теперь у нас, кстати, отображается все нормально. Разве что, как вы видите в табе, счет 16-3. именно с этим счетом э, завершился матч между командой... Между какой командой, господи? Между стак собак и командой... СК Гейминг, э, стак собак, уже находится в финале и ждут победителей этой пары, чтобы с ними бодаться завтра в матче формат Best of 3. Ну а у нас пистолетка, коса смерти, начинают ее в обороне и начинают ее с разменами. Ситуация равная 3 в 3, атака сгруппировалась в малом квадрате. Рейдж до Рейдж Донайт. Так и не сумел перестрелить соперника. Чего вообще делает? Даблкил. Хороший хэдшот из USP. Марик отвечает минусом по рейджу. и смог машин. Даже, по сути, без помощи своего тиммейта. Справляется с Мариком. Счет 1-0 в пользу косы смерти. И, учитывая, что мы смотрели с вами четвертьфинальный э, матч э, коса смерти против Райб Визардс. Проходил он, кстати говоря, тоже на карте Тускан. Ну, из этого можно сделать какие-то выводы по игре команды Коса Смерти. И оборона у них, надо признать, достаточно сильная. Атака даже если и будет посредственная, но у них уже очень много шансов набрать большое количество раундов. И здесь вообще неожиданно появляется дроповик. Вообще это не очень неожиданно, честно говоря. Ну, посмотрим на реализацию. Джекпот врывается в большой квадрат, с хаешки забирает марика, следом от руки забирает еще одного и трипл килоташира. Увы и ах, но не успел э, товарищ Дробовик, он же Рейдж Донайт, реализовать свой девайс и глушануть кого-нибудь по голове. Неприятно, но жить как-то же можно и как-то нужно. Напоминаю вам, дамы и господа, что вы можете проголосовать в голосовалочке на ютубчике. Она в данный момент э, на прямой трансляции, естественно, доступна. Это самое голосование. Э, как вы считаете, кто же сразится в финале? Пока что лидирует варианты Sky Gaming и Zack Team. Что странно, потому что Sky Gaming как бы уже не вышли. Да? То есть первые два варианта можно не голосовать, потому что Sky Gaming вылетели с турнира. Джекпот минус Сасуки. Следом минус Ичика. И минус договорился. В общем, три фрага. В исполнении косы смерти Тетрадь смерти, кстати говоря, пришлось отдать Ну, видимо, чтобы не так обидно было команде Зек Тим Давайте мы хотя бы кого-нибудь отдадим на растерзание Взамен четверых погибших игроков атаки В наглую просто успевает поставить бомбу Марик И вот он, звездный час мистера Дробовика Минус от Рейдж Донайта, но 3-0 все-таки Все-таки 3-0 я его вам вернула на время Ну, так получилось, так получилось, дамы и господа Я просто телефон с собой немножечко не взял Балас, приветствую Балас, кстати, это вы донатили 100 рублей Я вот на трансляции говорил, что мне прилетел баланс э, Баланс, простите, мне прилетел э, донат в размере 100 рублей от некого Баласа И просто у вас, как бы, я не думаю, что два человека с подобными никнеймами будут я, в общем-то, уже благодарил. Но не знаю, присутствовали вы на трансляции в этот момент или нет. Поэтому на всякий случай поблагодарю еще раз. Я не знаю, вы это или не вы, но в любом случае большое спасибо. Rage the Night смог машин и договорился. Договорился и забрал джекпота вместе с Таширой. Ситуация равная 2 в 2. Бомба на руках договорившегося игрока атаки. Или же обороны. В зависимости, ну... Тетрадь смерти, конечно, делал очень опрометчивый мув, потому что у соперника 5 хп. И пушить здесь еще и в дымы. Но это прям очень-очень рискованно. Но сработало. Поэтому победителей в данной ситуации не судят, как говорится. 4-0. Сегодня без мувера. Думаю, справимся. Посмотрим, бесик, посмотрим. Сначала сумму назовите. Ладно, вы там обсуждаете выкуп за меня, но мы с вами продолжаем наблюдать э, за матчем. 4-0, и снова очередная аркада, непонятно зачем. Коса смерти обжигались на этом неоднократно против команды Ripe Wizards. Ну, здесь вроде бы худо-бедно, но эти аркады работают. В малом квадрате находится у нас, кстати говоря, один игрок атаки. Его, по-моему, не заметили. Это был Ицуки, но... Неважно, заметили его или нет. Все закончилось все равно плачевно для игрока атаки. Марик зашел на точку А, потому что шел через каналки. Хитрая черепашка-ниндзя. Пытается забрать в спину первого соперника. Удается моментально перестраиваться на второго. И это еще один хэдшот. Неужели очередной клач? Неужели очередной клач? Еще один минус. Минус смог машин. Ситуация один на один. Тетрадь смерти просто занимает выжидающую позицию и передумал выжидать. И вот зря, на мой взгляд, конечно. Стоило бы ждать и дальше, учитывая, что бомба лежит в малом квадрате. По ней должна быть какая-никакая, но информация. И... И... И подарочек прискакал сейчас для тетради смерти. Марик, как мне кажется, спустя рукава решил обыграть э, данную ситуацию. Ну... Ну, один в один. Ну, ты оставался один в четыре. Сделал три минуса. Ну, зачем вот так просто скачками запрыгивать? Я понимаю, очень мало времени. И, как мне кажется... Ладно. Не будем осуждать игрока. Но я считаю, что сыграно было, конечно, здесь технически неверно. Как минимум, стоило бы что-нибудь где-нибудь допрочекать. прочекать. Пусть лучше не успел бы поставить бомбу, чем все равно погиб, потерял девайс. И да, одним словом. Даблкил от Ташира, минус Ицука и Ичика Накана Сасуки погибает следом И договорившийся вместе с Мариком <смех> Договорился он, видимо, как раз-таки со своим товарищем смог машин разменивает рейдж до Найта Последним у нас снова остается Марик Но на этот раз без надежды на клач и это e 6-0 Пока что Зек тим не берут ни единого раунда Печально, но факт остается фактом И даже вот опять-таки хочу обратить ваше внимание, дамы и господа, многие всегда считают, что если типа 16 там 5, 16-6, это неинтересная игра. Вот не соглашусь. Вот предыдущий матч 16-3. Но сколько там всего было, сколько экшена там происходило и кладчи какие-то. Господи, смешные, да, да боли просто смешные моменты. Все, о, еще у одного э, не сдюжил моторчик. Это у нас Сосуки, если я не ошибаюсь, отклеился от коллектива Зэк Team. Но здесь взята пауза. То есть, видимо, он э, не просто так ливнул. А, судя по всему, была какая-то проблемка. Да, вернулся Сосуки. Ну что ж, ждем теперь окончания паузы. Да-да-да, балас, абсолютно правильно, да, с таким никнеймом именно донат прилетел. В общем, еще раз вас благодарю за 100 рублей, большое вам спасибо, товарищ. 20 секунд до конца паузы, ну, у команды Zek Team есть возможность заодно и обсудить, собственно, как жить дальше, потому что, ну, еще совсем чуть-чуть, и коса смерти возьмут восьмой, который им... Не надо отдавать, ну, в плане, если команда Зэк Тим надеется выйти в финал, то им не надо отдавать восьмой <свят> раунд и желательно выиграть 8-7 первую половину. Но это, конечно, на грани фантастики, 8 раундов к ряду безошибочно, будет очень сложно отыграть. При этом, при всем, дамы и господа, команда, проигравшая в данном матче, займет самое грустное место, третье место. Призы начинаются со второго, а проигравшие здесь займут третье Грустнее не придумаешь. Кстати, пауза закончилась, а вот у Марика пауза все еще продолжается. Как вам такой поворот, а? Ну, ждут. Игроки обороны просто ждут своих соперников. И здесь лучше не высовываться на самом деле особо. Хотя и <свы> игроки атаки справедливости ради тоже ждут своих оппонентов. Ну, два dшечка в меду свое как бы отработало. Ну и поджим от Рэйдж Найта, естественно, принес восьмой раунд. В одну калитку победа в первой половине досталась косе смерти. Можно, в принципе, сказать, не почувствовали. При всем уважении к коллективу Зэк Тим. Но слабенько. Слабенько. Я ничего абсолютно против команды не имею. Не болею ни за кого либо из данного матча ни за кого-либо из данного турнира тоже не болею, но вы видите уже там пулемет у Смока, о, -о, -о, -о ну все, я понял, я понял. Даже снайперская винтовка мелькнула в руках Марика. Девятый раунд э, за косой смерти. В общем, не сильно что-то меняется, как бы не пытались Зектим э, Играть через большой квадрат Или же через малый Или же запускать Марика в каналке В общем, все это приводит лишь К мимолетной, так скажем, надежде На какое-то светлое будущее Которого, в общем-то, может и не произойти Таширо как-то странно сейчас себя немножко ведет. Раскидывает сам себя. Вместе со Смаком они, видимо, уже просто здесь решили фаниться максимально сильно. Марик после того, как сыграл со снайперской винтовкой, теперь вынужден играть с МАК-10. Ну, конечно, блин, МАК-10 против любого нормального девайса и если ты не против АФКшника стреляешь, стреляешься, конечно же, проиграет. Договорившийся, кстати, минус тетрадь смерти, и это интрифраг за командой за Тим, дамы и господа. Сейчас вот Uh, смеясь, коса смерти рискует отдать первый матч поезд своим соперникам. И тут я, конечно же, скажу, что досмеялись. Ицуки на Кано казнь, массовая казнь соперников. Рейдж Донайт. Дабл и минус от сосуки. 9-1, дорогие друзья. И это действительно, минус от сосуки. Собственно, я. Тут даже как бы, да, вот Сосуки. Минус отца суки Символизирующий э, Действие <свят> И отца суки Разумеется, да, ну ладно <свят> Минуточка юмора за 100, ну а теперь у нас 9-1, как бы теперь уже не 0 И вроде бы как хорошо, ну снова дробовик У смока и дизреспект к смерти За приколы, которые они сейчас делают А в результате этих приколов Они проигрывают раунды Я уже неоднократно говорил о том, что если вы прикалываетесь м -м, Будьте добры Выигрывайте раунды и показывайте Тогда что вы Да мы можем даже прикалываясь выигрывать А если вы выигрываете и Начинаете прикалываться и тут же отдаете раунд Серьезно? Ну, по-моему, это называется как бы... Обосрались, нет? По-моему, да. 10-1! Конечно, здесь, мне кажется, и говорить уже, в общем-то, не о чем. Команде Zek Team а, предстоит очень непростая... Непростое завершение этого матча. Вероятнее всего счет будет очень разгромный. Я призываю команду Зэк Team не падать духом. При любом раскладе вещей из этого матча просто нужно извлечь урок. Понять, где какие были ошибки совершены и не совершать их впредь. Аширам и джекпот. Три минуса на двоих. Минус два от Сосуки. Снова от Сосуки, да. И два в три. Ну, снова смог машин. Снова с дробовиком. Снова фан продолжается. И минус Сасуки. Рейдж Донайт, кстати, успел забрать и договорившегося. Ну, тут 11-1. 11-1, дорогие друзья. Ну, вот мне интересно, собственно, кто те люди, которые голосовали за команду SK Gaming и Zek Team. Все-таки 64 голоса. 64 человека поучаствовало в опросе на ютубе И из этих 64 человек Большинство считало, что именно эти команды выиграют Хотя я еще в начале трансляции говорил, что Я практически уверен почти на 100% Что коса смерти и стак собак будут в финале Вот это было, так скажем, мое предсказание И оно пока что на 50% сбылось Ну даже я бы, наверное, сказал на 90% Ну, тот самый Сосуки с деглом Удалось забрать тетрадь смерти, потому что там уже была попытка зарезать. Ну, понятное дело, что коса смерти к этому матчу уже не совсем серьезно, так скажем, относимся. относится. вернее, И это еще мягко сказано, да, что они серьезно к этому матчу относятся. Потому что дробовики и постоянные аркады, беготня по карте. Ну, собственно говоря, явное отражение того... Какое отношение у косы к своим соперникам. Один минус от Марика, один от Сасуки и, и Чика, или как его там, и Чика, до да, Накана. Прошу прощения, кстати говоря, если я чей-то японский никнейм прочел неверно. Потому что, извините, я не японец, аниме не увлекаюсь. Не знаю, как, как правильно читать <laughs> ваши эти анимешные ники. Так что не обижайтесь, ребят. Честно слово, не обижайтесь. Ну, ситуация один в один прыгались в очередной раз 56 секунд И Чика должен двигаться, хочет он этого или не хочет Вариантов других э, быть не может Ну а Рейдж Донайт, естественно, просто ждет Тут особо и придумывать ничего не нужно, да? Просто сиди, дожди Ну, кстати, попадание было и если бы оно было бы в голову, то и Чика мог бы затащить э -э непростой и очень интересный раунд от команд Зэк Тим Ну, интересный он был в том плане, что игрок с Диглом остался один против троих и выиграл бы Но попадание было куда-то в область тушки игрока обороны, и поэтому уж извините Попадание в голову с Калаша от э -э Рейджа, естественно, летальное 13-1, последний раунд первой половины, ну и вот этот матч, конечно, да. Положа руку на сердце, 16-3 в предыдущем полуфинале были чуть-чуть интереснее. Чуть-чуть это, так вот, я прям еще опять-таки приуменьшил немножко. Ицуки Накана забежал в спину соперников, потому что играл через малый квадрат, но это ничего не поменяло. 14-1, смена сторон. Удачи коллективам во второй половине, и да победит сильнейший. Ну, хотя, опять же, береты. <смех> Я просто буду сейчас троллить Все оставшиеся раунды Команду коса смерти Если они проиграют пистолетку Я предупредил заранее Кроме джекпота и тетради смерти Потому что у них глаки Ну что, первые размены уже полетели ну, Заход на Б Минус от джекпота Ну, ну, один в два. Ой, бля, простите, дамы и господа, но я по-другому сказать не могу. Ну на кой, простите меня, ну на кой, черт тогда покупать береты, если вы с ними не вывозите? А вы с ними не вывозите. К чему этот позор? Фу, стыдобень. Стыдобень. Давай теперь раунд в пятером через каналку сыграем, да? В пятером? Один, два, три, четыре. Пятый где? А пятый где? А, все здесь. Все здесь, да, в пятером через каналку. Ну, то есть, маразм крепчал, и у косы смерти все сильнее и сильнее подтекает фляга. фляга. Зеки могли выиграть, но почему-то они взяли. Я не очень понял суть этого сообщения Поэтому дочитывать его до конца не буду Ладно Ну понятно, да Короче, в общем, ладно, окей Бесик э -э -э Проведите воспитательную беседу с вашими дятлами Иначе, прошу прощения, при всем уважении назвать не могу Подсадились на балкон, молодцы. Просто, ну это типа не прикольно, я не знаю, но ну, игрокам-то, конечно, пофанится, это, это вот давно не фанились, ну, ну фаньтесь без стрима. Мне вот на это смотреть э, доблеватый, да блять, противно. Я чё, нанимался, простите, я турнир пришел как бы комментировать, они а вот эту хуйню, которую они, блядь, делают. Вот без обид. Простите за мат, но меня уж просто это, блядь, достало. Я уже миллиард раз говорил. Команда Time Factor фанились, но они выигрывали раунды. Вся остальная, вот это вот... Э все остальные шушеры, которые пытаются пародировать а-ля косплеить команду Таймфактор, не вывозят свои веселухи. Зачем их делать? Ну Но вы нормально, научитесь сначала выигрывать, а уж потом научитесь выигрывать, когда фанитесь. И вот только после этого фантись на турнирах. Сначала на миксах научитесь, научитесь фаниться. Потому что, ну это просто, это не кс, это какая-то... Вообще-то неуважение к сопернику в первую очередь. Вообще, в принципе, фановая вот эта вот движуха. Это, ну, видите, да, вот. То есть смог, умеет стрелять хорошо. Но зачем постоянно вот эти вот дробовики? Ну, ты хороший игрок. Но зачем вот себя опускать ниже плинтуса, играя с дробовиком? С дробовиком попадать раз через раз получается. Так возьми М-ку и выиграй. Выиграй достойно. Вот, экономический раунд с диглами выиграли. Ну к чему вот это вот просто все было? Опять-таки, при всем уважении, я никого не хочу обидеть. Я понимаю, что пофаниться это прикольно. С точки зрения, если бы я был бы игроком и я бы играл, допустим, вот в КС, да я бы тоже бы, может быть, и с радостью пофанился над соперниками при таком-то счете. Хотя и даже в такой ситуации я бы сказал нет. Потому что я уважаю своего соперника, кем бы он ни был. И вот это действие, это неуважение к сопернику. И меня никто не переубедит. Ну, собственно, здесь у нас 15-4, да, если я не ошибаюсь. Да, 15-4. Так, а что у вас там за списки? Есть спортивный ассортимент. Мечи любые, беговые дорожки, спорт инвентарь, спортивная одежда. Вы что, что-то там... Это, барахолку, что ли, устроили там в чате у меня? Ну-ка, это... Э -э процент мне с продаж быстренько на Насчитали Просто я всегда имел подход к матчу Ну, серьезный Я никогда не приходил даже просто на фасткапе поиграть э -э На расслабоне Я всегда вот топлю до как говорится Даже если у меня тиммейты все выйдут И я останусь один против пятерых Я все равно не выйду я буду продолжать играть Потому что, ну, это... Да и тиммейтов у меня таких больше не будет Если они просто посреди матча возьмут и выйдут Вернее, не было бы Rage до Knight Минус Ичика Накану Ситуация 3 в 2 Атака снова в меньшинстве Потому что они снова, собственно говоря Снова корова играют с диглами. И на... Опять-таки... На отъебись! Ашира, да, Кинг. Такой ли Кинг? Ну без потери ХП, хотя бы. 15. На 15 договоримся. Пойдет. Я все слышал. Это правильно, это правильно. Хорош слух. Это хорошо. Ну, снова раунд с Диглами. Просто это должно было, как бы, опять же, заканчиваться по-серьезному, если, да, ответственно. Я вот просто всегда смотрю, если люди играют какие-то турниры. Ну, я вот играл в турниры в свое время, когда играл в Counter-Strike. Проводил аналогию у себя в голове об профессиональной киберспортивной сцене, да. То есть... Любой, для меня любой турнир на грамоту насраную Всегда был чем-то серьезным То есть я никогда не относился к нему как к турниру на грамоту Я пришел играть в турнир, я должен его выиграть А для этого я должен отыграть на 100% И... Мне всегда вот просто в диковинку вот такой видеть. Ну, Ташира как бы крут, конечно, но я бы порадовался и сказал бы, что это красивые минусы, если бы они не омрачали бы все, что было сделано до этих фрагов. 16-6. Ну и собственно типа, сколько команда ZK Team взяла сейчас раундов? А, просто потому что коса смерти фанится. Хз. Мне кажется 6. Ну да ладно. Я попробую от этого абстрагироваться. Хотя это, конечно, очень сложно, когда игроки атаки просто не закупаются, в принципе, от, от, от слова принцип. Да? Мы не закупаемся, мы берем диглы. Ну, 4 в 2. Марик со снайперской винтовкой остался на точке А. Не попадает во второго соперника. Но хотя бы в первого попал, и тут уже договорился или не договорился. Вот в чем вопрос. Три в одного. Ну, сейчас со смерти просто включат опять фановый режим и договорившийся э, троих их заберет. Бомбуш мы не ставим, вон э, Ташира уже с ножом пошел искать соперника. Не, не, не, камбэков здесь быть, в принципе, не должно. Ну, то есть от слова только если по прикол. Да, берем АВП. Серьезно? Ну, хорошо. Ну, можно просто с юспом идти добивать, разве нет? Ну, я же сказал. Я же сказал, что они сейчас просто из-за того, что, блядь, последняя извирина, видимо, уже в голове распрямилась, отдадут раунд. 7. Ну, хернёй, откровенно говоря, конечно, хернёй занимаются Такое даже просто смотреть неприятно Наконец-то, дорогие друзья, 16-7, собственно.